Колебания, происходящие под действием силы прямо пропорциональной смещению и направленной противоположно смещению, называют гармоническими. Ускорение при гармонических колебаниях прямо пропорционально смещению и направлено в противоположную сторону.